Пока все выпускники страны готовятся к проведению последнего звонка, для выпускников лицея Лобачевского Казанского Федерального он прозвенел уже 24 мая. Праздник открылся живым коридором, на котором десятиклассники искренне поздравили виновников торжества. И, кстати, прекрасно осознавая, что звание выпускник уже в следующем году передастся им по эстафете. Каждый старшеклассник и каждый педагог в этот день готовы поставить точку в сложном учебном марафоне. Мы, как правило, со своими выпускниками не прощаемся, они возвращаются к нам волонтерами, вожатыми. Они возвращаются к нам просто так. И очень надеемся, что вернутся к нам родителями. На торжественном мероприятии выпускников поздравили представители Казанского федерального ну, университета. Просто. Они выразили искренние пожелания будущим студентам в предстоящих экзаменах. Благодарность учителям и, конечно, родителям. Мы собрались в этом зале, в большом зале Уникса, где помещается более тысячи человек с одной лишь целью для того, чтобы сказать добрые слова благодарности всем тем, кто в качестве учебного среднего заведения выбрал наш лицей. Даю себе отчет, что в Казани много хороших, наверное, школ, лицеев, специализированных, но в то же время я четко знаю, что наш лицей имени Лобачевского – Является одним из лучших лицеев не только нашего города, но и нашей страны в целом. Об этом говорят объективные рейтинги. Только лишь закончив школу, каждый выпускник встретится с задачей, способной решить многое в его жизни. А именно стать абитуриентом. К слову, многие видят себя в ряду студентов Казанского университета. А пока что по признанию самих выпускников лицея. Им очень тяжело прощаться с детством. Так. Да. Счастливые пять лет моей жизни и заканчивать их вообще неохота. Охота продолжать и продолжать учиться здесь, жить, поживать новые счастливые моменты. Но впереди столько планов, а пока сегодня буду отмечать конец детства. <laughs> Слезы на глазах и хорошо, что есть такой праздник выпускной. Мы оканчиваем школу, еще ничего не понятно. Но, не знаю, Ну, сейчас в ближайшее время, конечно же, готовиться к ЕГЭ. Самое главное – это сдать хорошо экзамены. В принципе, я желаю этого остальным, потому что все стараются, ребята, я это знаю. Я думаю, у нас все получится, и все наши мечты осуществятся, я надеюсь на это. Последний звонок лицея Лобачевского прошел в атмосфере единства благодарных учителей, успешных детей и счастливых родителей. Перед ними выступили самые яркие творческие коллективы, которые являются не только гордостью лицея, но и призерами различных престижных конкурсов, заставляя каждого выпускника выбрать правильный жизненный путь и достичь самые амбициозные замыслы. Адели Мухамедовична, Роман Самарин, Универньюз.